Добрый день, Павел Николаевич. Вы только что вернулись с поездки, встречались с жителями, насколько я видел это в интернете, Элла и были в Южной Что там, как там люди живут и что их беспокоит, какие вопросы вам задавали? Ну, действительно, есть программа, есть план работы Коммунистической партии Российской Федерации по выезду в регионы таких вот знаковых людей, как я, и поэтому мы в этом плане участвуем. Суббота, воскресенье, да, действительно, сначала я был в МРИЭЛ, сначала в Звениговском, это такое хозяйство МРИЭЛ, одно из крупнейших, как раз одно из лучших в списке народных предприятий, Иван Ивановича Замков, а потом уже в ешкар мы там очень много, к сожалению, нам власть не дала места для встречи с избирателями, Хотя там, в общем-то, действующий депутат Государственной Думы Сергей Иванович Казанков, сын Ивана Ивановича, и всем отказали почему-то сразу все дворцы культуры, которые могли предоставить помещение, оказались так, заняты ремонтом. Причем это то мгновенно сначала разрешали, а потом взяли запретить. Это нас не остановило. Мы ходили по городу. Очень... И Вообще там очень удивительно такие добрые, благожелательные люди телевизор, но никаких, скажем так, отрицательных эмоций мы не испытывали, потому что они все прекрасно понимают, что это борьба политическая, что она, к сожалению, не всегда ведется честными, чистыми методами, вот, а людей больше всего интересует не, скажем так, не жизнь там столицы или внешние какие-то проблемы, которые испытывает наша страна, а именно как они живут, и если говорить вот о встрече с на поле с трактористами, с комбайнерами, с помощниками комбайнеров, то как раз там-то и есть вот эта вот золотая молодежь, потому что ребята очень интересные. Они начинают работать в 7 утра, работают до 8 вечера, убирают сейчас зерновые, горох. Они такие, ну, такие светлые, И помощники комбайнеров, они, как правило, либо начальный курс техникума, либо школьники. Вот. Вы там Павел Николаевич, насколько видно по кадрам, даже а, немножечко на кухне поработали, да? больше заливали. Нет, нет. Не, не. Просто мы приехали как раз в тот момент, когда полевая кухня приехала и когда их кормили обед. Вот. и поскольку там все бесплатно, кормление обедом трактористов, они тоже пригласили нас поесть. Действительно очень вкусно. Мы потом вечером уже были в ресторане. У нас Марийскую кухню нам презентовали, но на самом деле самое вкусное – это обед в поле. Причем я там был в составе группы кандидатов в депутаты, не все скажем, деревенские, некоторые городские, но они так за обе щеки уплетали солянку, потом там очень вкусное там, второе, я даже не знаю, как это назвать. У Ивана Ивановича же свое местное производство, крупнейший в и отрасль, отрасль, там, значит, у отрасли, крупнейший мясокомбинат, сосиски, вы не представляете, как вкусноты, натуральные. В общем, кормят комбайнеров, людей, которые работают в поле, конечно, шикарно. А вот. колбаса ну, то заветы Сталина, это же Зениговский выпускает, да? Да да, да? да, да, да. Ну, слушайте, какая сухая колбаса, когда идет полевая работа. Это уже сервелаты для других целей, а не для праздничных столов. В этот момент Куски мяса, которые вот там были во втором, и сардельки, которые такие вкусные. Это как раз для тех, кто работает в Ну, и потом поговорили о видах на урожай. понятно, что всех, все мы испытываем трудности. У Волжье это в этом году засуха, причем такая серьезная. Ну, ничего они не сдаются. Значит, где-то 20-24 центний раз в гектар будет ячменя у них. С горохом, конечно, проблемы. Но они все равно, наверное, их. Писать у них 53 тысячи гектаров, нужно заготовить. Там только крупного гадоноскада -то больше 50 тысяч. В Севиней там вообще больше 100 тысяч голов. Вот. Ну и мы, в общем-то, все это увидели, в поле поработали, побывали. А потом поехали в Ешкаролу, и там, вот, поскольку нам не дали мест для встречи, мы ходили по городу, возлагали цветы к памятнику Ленина, к памятнику воинам, защищающим нашу страну. Полнилось. На одной из фотографий вы в каком-то национальном наряде. Это что такое? Как, как это произошло? Вы, похожи были на другой. Леонида Якубовича, такого знаете, которого все пытаются накормить и нарядить. во-первых, это гостеприимство, но это уже другой день. Это на следующий день, в воскресенье, мы переехали в Чебоксары. Это уже Чувашская Народная Республика, ну или как АССР, не знаю. Вот. И чуваши, да, это их национальный костюм. Вот эти две девушки, которые как-то напоминают птиц таких красивых, у ну, них такие рукава, и они так красиво танцуют. Ну и меня обредили в наряды. Вообще, если честно, еще в президентскую кампанию, я понял, что это такой ритуал. Приезжаешь в Якутию, тебя, или в Бурятию, там, тебя одевают в национальный костюм приезжаешь а на Кавказ, тебя обязательно бурку, шашку, папаху, тебя сразу в казаки принимают. И у меня таких нарядов ну, достаточно много. Ну, ты же не можешь отказаться. Хлеб, соль, ну, как, как положено в нормальном российском регионе, где тебя уважают, любят, это очень приятно. И там же была потом встреча, надо отдать должное, вот что ваши власти не запретили встречу, и поэтому мы встречались в, дворце, в Ледовом дворце, очень красивое сооружение, вот, там больше четырехсот наших сторонников, простите, людей, которые активны, мы, мы там вместе с Сергеем Ивановичем Казанковым и Еленой Филатовой, она тоже кандидат в а, депутаты по Чувашской республике, мы там проводили совместное мероприятие, отвечали на вопросы, рассказывали, как мы планируем, Жизнь после выборов. Ну, в общем, все, что а, должны делать кандидаты и депутаты, все мы делаем. Ну, тоже очень позитивные люди, очень веселые. Я там нафотографировался. Я, по-моему, за последние вот только три года, как только пристал быть кандидатурную президенты, все равно ко мне подходит фотографироваться. Причем это не только вот на этих встречах, на улице. Мы потом поехали, там очень а, проблемная территория рядом с а, Чебоксарами. Там кто-то решил, что нужно построить не один, а шесть асфальтобетонных заводов без разрешения, без всяких согласований, без экологической экспертизы. А жители окрестных деревень, населенных пунктов, они, конечно, против. Причем их никто не спрашивает, просто явочным порядком берут и плюхают один за другим асфальтобетонные заводы без всяких санитарно-защитных зон. Ну, это повсеместно общая проблема, когда местные власти, состоящие из единороссов, не слушают людей и делают так, как они хотят. Ну, мы там, конечно, мы представителями КПРФ в парламенте Чуваши, тоже. Туда приехали депутаты местные тоже КПРФ. Ну, и мы пытались каким-то образом выработать программу общих действий. Кто кому пишет, вот, Казаков, Казанков, поскольку он действующий, депутат, он будет писать в генпрокуратуру, потому что у нас, к сожалению, иногда только через верх можно добиться какой-то справедливости в местах. Есть такие люди, заинтересованные, которые вот живут э, историей своего края, своего города, они любят, они все знают. Меня привели в церковь и в дом, где жила Екатерина, когда приезжала э, в Поположье, они мне показывали, э, ну, там туннели специально были созданы в времена захвата. И там, из монастыря люди переходили к воде. Например, да? Там же очень много старых церквей. Хотя, конечно, там много затоплено было в момент, когда строили плотину, дамбу. Игресс там начала работать. Но все равно очень много интересного. Мы были в том месте, где родился Чапаев, например. Я даже представьте себе не могу, что, оказывается, Чапаев – это Чуваш, и он Чебоксара родился. Ну, то есть деревня, которая сейчас уже э, на месте нее появилась Чебоксар. Поэтому очень много интересного, и главное, что самое интересное – это люди. Знаете, вот, <с> Чуваши очень удивительные, они такие добрые, э, размеренные. Вот если в Москве все бегают, суетятся, ну, друг другу глаза не смотрят, то там открытые лица, открытые взгляды, очень интересно очень интеллектуальное там, общество такое, очень неравнодушное, кстати. Павел Николаевич, ну вот я видел на кадрах, как женщина вас э, просит что-то сделать с пенсионным возрастом, вы ей что-то отвечаете. У меня знаете какой вопрос? У а, меня о наболевшем, у а вот пенсионной рекорде, уже ничего никак нельзя поднять? Вопрос, я уже ладно. Как только большинство как... Думаю, будет, будет КПРФ, сразу будет отмена пенсионной. Уже все поняли, что она ничего, кроме проблем, народу не принесла. Ни народу, ни кстати, стадии бюджету. Это были-то своего рода ошибки, которые, к сожалению, власть не хочет признавать. Но лучше сразу исправить ситуацию, чем довести ее до абсурда. Сейчас ситуация доведена. Кстати, вот в этих регионах, к сожалению, очень низкий возраст ну, так, ухода. Мужчины там не доживают до пенсионного возраста. И тем более странно, там большие проблемы со здравоохранением, гораздо хуже здравоохранение, чем в Москве, в крупных городах. Вот. И мужское население просто не доживает до пенсии, а деньги, получается, сгорают. Ну и кому это надо? Поэтому, помимо того, что, конечно, нужно поднимать здравоохранение, об этом мы тоже говорили, и что нужно сделать для того, чтобы здравоохранение было на должном уровне, мы говорили о том, что нужно отменить пенсионную реформу, надо изменить вообще подходы, потому что мы предлагаем совершенно другой принцип пенсионного обеспечения. Люди, которые зарабатывают деньги, должны знать точно, что деньги попадают на их расчетничество, а не какой-то там обезличенный пенсионный фонд, а потом оказывается, что туда их не, не вытащишь. А если человек умер, то деньги должны по наследству доставаться уже его наследникам. Это странная ситуация. Если ты взял кредит то твои наследники отдадут за тебя кредит банку, то есть они переходят эти требования. Но вот если ты вкладывал деньги в свое пенсионное обеспечение, то вдруг они сгорают кто? Это абсолютно неправильно и несправедливо. Все это понимают. Но для того, чтобы изменить что-то, нужно пойти на выборы и проголосовать. Мы там тоже говорили, что вот активные граждане они, как правило, ходят на... на плохую власть выбирают хорошие граждане, которые не ходят на выборы. Поскольку они не пришли, их голос не учитывается, а еще, не дай бог, как это часто у нас бывает, происходит фальсификация. КПРФ вызывает только позитивные эмоции вот у простых горожан, которых мы видим. Наши сторонники, их много, и они есть. Интересно разговаривать с теми, кто еще не определился. Mm -hmm. После того, как мы вот, на, вот в этом пригороде Чебоксар с людьми, я понял, что многие просто... Ну, никак. некоторые голосуют по привычке. Потом, только начинаешь им разъяснять, что на самом деле произошло со страной за вот это правление Единой России, они меняют свое мнение. И потом один мужчина подошел и говорит, после того, как мы с вами поговорили, я точно буду голосовать за ФИМУ. Ну, приятно, когда твои доводы, услышанные и люди, ну, так, становятся сторонниками партии.